Чемпионат высшей лиги Краснодарского края по футболу взял короткую передышку. Игроки команд отправились на традиционные августовские каникулы. Игры возобновятся в конце месяца. А перед перерывом геленджикский «Спартак» упрочил свое турнирное положение в чемпионате, одержав в домашнем матче убедительную победу над командой «Труд» из Тихорецка. Первая встреча этих команд, которая прошла в рамках первого круга, геленджичане, несмотря на то, что владели инициативой, реализовать свои игровые преимущества забитые мячи не смогли. Встреча тогда завершилась нелогичной ничьей 1-1. Повторная игра, теперь уже на домашнем поле спартаковцев, также началась с активных действий геленджичан в атаке. Но в этот раз все складывалось гораздо удачнее. Спартак уже на шестой минуте повел в счете, причем мяч после прострельной передачи срезал собственные ворота защитник тихорецкой команды. Далее геленджичане продолжили наращивать свое давление, но острый выпад соперника на 34-й минуте, когда ворота Спартаковцев спасла от гола перекладина, заставил хозяев поля с большим вниманием играть в обороне. Впрочем, форварды геленджичан и так были заряжены на борьбу, что на 36-й минуте продемонстрировал Владимир Ригель. Прорвавший Ридель. Практически в одиночку оборону соперника и в борьбе с двумя защитниками, сумевший поразить цель. 2-0. Спартак увеличивает свое преимущество. Перед самым перерывом геленджичане забивает, как говорится, гол в раздевалку. Это Назир Кожаров поймал труд на неудачной попытки выполнить искусственное положение вне игры. Во втором тайме «Спартак» безраздельно владел ситуацией на поле. Труд ничего не смог противопоставить атакующему натиску хозяев поля, который по занавес игры смогли забить и четвертый мяч ворота соперника. На 87-й минуте отличился Даниил Кравченко. По окончании матча уже, можно сказать, по установившейся традиции игроков «Спартака» в раздевалку спустился поздравить с победой глава муниципального образования Виктор Хрестин. Приятно, то что бьетесь, добиваетесь этого результата, понимаем, насколько это... Тяжело, насколько это сложно, особенно в таких погодных условиях жара. Поэтому спасибо вам большое. Дай Бог, чтобы вам во всем всегда сопутствовало удачи. Из остальных матчей 16-го тура отметим неожиданно крупное поражение краснодарской команды ГНС «Спартак» в гостях от Тимошовского прогресса со счетом 6-2. Встреча «Анаполь» с «Краснодаром-4» перенесена на другой день. Остальные результаты вы, уважаемые телезрители, видите на своих экранах. В итоге на августовские каникулы «Спартак» отправляется, заняв с 28 очками пятую строчку в турнирной таблице. Столько же у краснодарской команды «Олимп-Универспорт», но краснодарцы провели на один матч меньше. Лидирует по-прежнему Анапа, у которой 35 очков. На втором месте пионеры Станицы Ленинградской Понтас пока занимает третью позицию. С 29 августа игры чемпионата высшей лиги возобновятся вновь.